В данном видео речь пойдет о работниках сферы образования, одной из наиболее важных сфер в нашем обществе, поскольку именно учитель формирует основу для всестороннего развития личности человека, делая его творцом будущей профессии. Безусловно, педагогический работник – это творческий человек, имеющий навыки в области психологии, обладающий организационными качествами, которые используются в учебном процессе применяющие различные методы обучения, которые помогают ученикам получать знания. Несмотря на всю важность профессии, в работе педагога имеется огромное количество различных проблем. Современный учитель должен выполнять огромное количество должностных обязанностей, заполнять сложные бюрократические отчеты, которые приходят сверху, владеть интернетом и социальными сетями, вести электронный журнал и дневник, а также текущую бумажную документацию тратить огромное время на проверку тетради учеников, отвечать же пожарную безопасность в данном учебное заведение, нести ответственность за жизнь и здоровье учеников в момент их нахождения в учебном заведении. И это несмотря на большую учебную нагрузку, которую берет на себя учитель, чтобы получить более высокую заработную плату. Все это по факту только мешает учителю выстроить учебный процесс, больше заниматься детьми на уроках, лучше готовиться к занятиям, улучшая подачу материала, повышать уровень знаний и успеваемость учащихся. Стоит отметить и юридический аспект. Сегодня педагогический работник практически не защищен законом. Его обвиняют во всех проблемах. Он не имеет права морально давить на учеников, оскорблять их, применять физическую силу. По закону учитель обязан соблюдать права детей. На него могут жаловаться родители, предъявлять ему претензии, писать на него жалобы в администрацию учебного заведения. Писать заявление в органу прокуратуры. По факту руководство учебного заведения может очень легко уволить педагогического работника на основании устава, где закреплены нормы для расторжения трудового договора. Подобрать формулировку для увольнения педагогического работника довольно просто. У педагога также нередко возникает проблема с профессиональной этикой, у которой порой размыты границы. Учитель – это по факту лицо публичное. Фактически у него не может быть своей личной жизни. Ученики, коллектив и родители ведут за ним пристальное наблюдение на улицах и в сети интернет, читая его публикации и посты, оставленные в социальных сетях. Чтобы скрывать свою личную жизнь, учитель должен быть примером для подражания, соблюдать норму морали, не иметь вредных привычек, порой просто скрывать от общества свою личную жизнь. Уже неоднократно были случаи увлечения педагогов в норм морали после чего родители жаловались в администрацию учебного заведения и наступало увольнение. По содержанию педагогической работы учитель зачастую находится в постоянном психологическом напряжении. Ему постоянно приходится следить за дисциплиной во время занятий. Поведение учащихся, которое отвлекает учителя от ведения урока, сильно сбивает его. Бывают случаи хулиганских действий, а также хамства, оскорбления со стороны учеников в адрес учителя. Жалобы учеников и родителей на действия учителя, что это в итоге приводит к профессиональному стрессу, а со временем и к профессиональному выгоранию. Еще одной главной проблемой в работе педагога является его низкая заработная плата. Несмотря на несколько регионов в нашей стране, где зарплата учителей более-менее достойны, в большинстве субъектов Российской Федерации учителя получают очень мало. Это создает образ специальности педагога как непрестижной профессии в России. Заработная плата порой отталкивает молодых людей от получения педагогического образования. Многие молодые учителя в среднем отрабатывают около одного года в образовательном учреждении, после чего они уходят на другую, более оплачиваемую работу. В итоге это только повышает индекс крутящихся дверей среди молодых специалистов. В результате в системе образования мы наблюдаем текучесть педагогических кадров. В школах попросту может не хватать учителей. Это только ухудшает качество образования детей, которое в нашей стране и так падает с каждым годом. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, принятый в 2012 году, нанес больше вреда для российского образования, нежели пользы. У образовательных учреждений появился рейтинг который влияет на их бюджетное финансирование, различные поощрения, освобождение от проверок. Заработная плата работников в тоже может зависеть от рейтинга. Выбор топ лучших учебных заведений изначально был важен в столице, но со временем эта практика распространилась по всей стране. Вследствие этого учителя, учителей заставляет не выставлять низкие баллы ученикам при промежуточной и итоговой аттестации. Результаты ГИА и победа на олимпиадах и различных конкурсах важнее, чем качество знаний учеников. Об этой проблеме в образовательных организациях думают все меньше. Стоит отметить, что образовательные программы, одобренные Министерством просвещения России, это бывшее название Министерства образования и науки РФ, не направлены на развитие аналитического мышления учеников. В выпускных классах вся работа учителей сводится только к подготовке учеников к сдаче ГИА. В итоге мы получаем выпускников с документами образования на руках, которые имеют пробелы в знаниях. У части из них есть явные пробелы с орфографией и пунктуацией. В итоге можно сказать, что острых и нерешенных проблем в работе учителей очень много. Правительству России надо серьезно подумать о будущем нашей страны. Образование является важной частью в жизни общества. Стоит существенно увеличить заработные платы учителей, как-то снять с них часть бюрократической работы. Нужно уважать их тяжелый труд и оценивать его по достоинству, чтобы молодые специалисты задерживались в школах, а не выбирали себе другую работу.